Всем привет! Это сайт ру. В этом уроке мы разберем мощный конструктор форм модуль WebForms. Давайте перейдем на страницу включения модулей. Для того чтобы нам нормально создавать через админку формы, нам нужно включить модуль WebForms и WebForms И также, чтобы форму выводить на странице, чтобы форма была отдельной страница, нам нужно включить WebForms Not. Если вы будете выводить форму в блоке, то этот модуль нам не нужен. Ну, в принципе, вы можете его и включить. Пусть будет страница у ноды. И устанавливаем модули. Сохраняем. В шестой и седьмой версии Webforms как раз основывался на том, что прикреплялся к одной из контент-типов, а именно Webforms обычно был контент-тип у ноды, и вводился таким образом на странице отдельной. Можно было задать URL-алиас для этой страницы, Вывести ее в XML SiteMap, если нужно было. Ну и так далее. То есть полностью интегрирован в TruPAL webform получалось. Наш модуль Webform включился. Давайте теперь создадим новую вебформу. Если вы создавали, если вы включили модуль webform Node, то у вас появится контент тип веб-форм, и вы можете создавать через этот вебформ. Давайте добавляем страницу WebForm. Тут можно указать в боде наши контакты, телефон, адрес, email. Можно выбрать текущую форму страницы контактов, можно создать новую. Давайте потом создадим новую. Ничего не убирайте в поле форм. Сохраняем. Давайте теперь создадим дополнительно форму. Зайдем в структуру WebForms. То есть раньше мы заходили добавить материал, добавляли материал в WebForms. Сейчас мы добавим саму форму, чтобы вставить ее на страницу материала WebForms. Сейчас у нас есть только одна контактная форма. Давайте добавим новую. Можно, конечно, использовать стандартную встроенную. Но чтобы показать, как работают поля, как работает форма, мы добавим новую. Давайте связаться с нами. форм или просто фидбэк сохраняем вводим название для нашей формы и теперь давайте добавим новые элементы потребуется поле наше имя текстовое поле Все-таки ключи писать лучше на английском. Your name. Добавим ваш телефон. Можно найти прямо поле телефона. Вот он телефон, добавляем. Преимущество этого модуля форме в том, что он опирается полностью на fields API Drupal, и вы можете вводить в этом форме любые поля, которые доступны самому Трупалу. То есть то, что вы можете прикрепить к нодам в контент-типе, вы можете прикрепить к форме. IPhone. Также, если вы зайдете в редактирование какого-нибудь из полей, вы найдете здесь очень большое количество настроек, вы можете поставить зависимые поля, например, то есть чтобы одно поле зависело от другого и показывалось при каких-то условиях. Например, у вас есть в контактной форме выбор юридическое физическое лицо, и вы в контактной форме можете указать дополнительные поля для юридического лица и для физического. И показывать только те поля, которые нужны физическому и юридическому лицу. То есть вы добавляете все поля, но с помощью этого Conditional Logic вы сможете выбрать, какой из полей отображать. Вы можете поставить здесь различные проверки. Проверки можно добавить, например, также через код. То есть добавить формальтер, навести туда Validation Callback и в этом callback делать дополнительную проверку. То есть эта веб-формула интегрирована в Drupal API, и поэтому вы можете использовать Drupal API для этой формы. Добавлять callback для валидации, callback для субмитов и прочее. Может также изменять эту форму через форму Alter, через hook form Alter, добавлять элементы какие-то текстовые, изменять элементы, добавлять логику на форму. Возможно, в каком-нибудь из когда мы будем разбирать форму Alter, мы разберем, как альтернативировать и WebForms. Вы можете прописывать в форму классы для стилизации. Очень удобно, если вы используете Booster, вы можете расположить, например, для врапера создать CSS-классы, чтобы ваши поля выравнивались в колонке. Возможно, у вас в такое есть. Выбираете кастомный класс и прописывайте, например, Colon D6. Вот таким вот образом. То есть вы двум раперам прописываете column D6, и у вас два поля выравниваются в колонке. В две колонки. Также вы можете выбрать изображать или нет ваш заголовок у формы у вашего поля. Дописать какие-нибудь префиксы, там рубли, например. Если у вас в форме есть цена то вы там можете написать доллары, рубли в суффиксе. В префиксе вы можете указать какую-то единицу измерения, например. Ну и различные настройки для самого, самого текстового поля. Можно поставить Placeholder. Например, указать примерный формат телефона. То есть 909, например, 555. 666 таким вот образом чтобы человек понимал что нужно заполнять в форме можно например скрыть заголовки то есть полностью title скрыть у поля и в плейсхолдерах указать какой заголовок то, что, то есть не показывать ваше имя заголовок а в заполнитель писать ваше имя тогда можно будет сэкономить место и иногда по макетам это нужно сделать что в плейсхолдере был title для поля также еще одна из возможностей в это задавать доступ к полю, то есть вы можете задавать, кто может заполнять это поле, в администрировании показывать, кто будет видеть это поле. Ну, в принципе, в основном нам потребуются обычно настройки вот этой форм-дисплей для отображения тайтла, для отображения плейсхолдера, ну, возможно, для размера самого поля, и суффиксы, и префиксы. Все остальные обычные не так важны настройки, Ну, возможно, вам потребуется кастомные классы задать для верстки что тоже удобно задавать через админку. Ну, в принципе, давайте сохранять. Думаю, нам пока достаточно. Нам еще нужно добавить email и текстовое поле, где пользователь сможет написать сообщение нам, оставить. Давайте добавим email. Просто email. Пишем e email. Давайте напишем больше буквы. Ну, здесь такие же настройки, как и для поля, которое мы смотрели раньше, поля телефона. Оставим все по умолчанию, сохраним. И добавим еще один элемент. Текстовое поле. Текстовая область ⁇ это будет сообщение. Месседж. Сохраняем. Все, мы сохранили элементы. Также вы можете добавлять страницы, то есть делать мультистеп форму. То есть на одной странице может, например, человек заполнить свое имя и телефон на другой странице дополнительную информацию и потом отправить сообщение. Давайте зайдем в настройки. Посмотрим, какие есть настройки в веб-форме. Ну, в первую очередь вы можете отправить сообщение, если форма не работает. Заменить веб-форм с Добавить классы. Поменять лейбл. Также в атрибутах вы можете указать CSS классы для верстки. Возможно, вы используете Bootstrap, вам нужно добавить какие-то классы Bootstrap для формы. В wizard Settings вы можете добавить настройки для MultiStep формы. Вот различные лейблы для PrefNext, батонов перехода назад и вперед между формами, между страницами формы. Preview. Вы можете выставить подображение Preview. Сообщение, которое будет отправлено с формы. Ну, в принципе, это не такая обязательная функция. Вы можете создавать черновяки в формы то есть отправлять на модерацию, например, сообщение. И только потом отправлять его куда-нибудь. Я бы снял вот эту галочку, показывать уведомления о предыдущих отправлениях. Ну, в принципе, она не нужна. Это будет просто сообщение о том, что вы уже отправляли раньше с этой веб-формы сообщения. Submission limit, если вы хотите ограничить отправление с этой веб-формы, например, если вас атакуют спамботы и с этой веб-формы шлются куча сообщений, то можно поставить здесь лимит. Можно поставить очищение черновиков, то есть, чтобы не накапливались черновики. Возможно, это понадобится, если у вас опять же атакуют спамботы и у вас там 10 тысяч сообщений в черновиках находится, то это удобная функция для вас будет. В Confirmation Settings вам нужно выставить сообщение о То есть, даже не подтверждение, а о том, что человек отправил сообщение, вы его получите и ответите, как только сможете. Например, «Спасибо за, за ваше сообщение. Мы ответим в ближайшее время». Вы можете перенаправлять на отдельную страницу. Можете, например, выводить на этой же странице с перезагрузкой страницы. Если поставить URL, например, то можете просто создать страницу для подтверждения, не подтверждения, а страницу для фэнки message то есть месседж, который будет отображаться, когда пользователь заполнил эту веб-форму. Спасибо за вопрос мы ответим в ближайшее время сохраняем и вот этот URL note 13, который у нас соответствует странице, спасибо за вопрос вставляем для подтверждения то есть вы можете создавать либо отдельную страницу либо онлайн задавать сообщение но ну, я советовал вам бы сделать либо такую страницу, либо поставить модуль Webform Ajax и с помощью AJAX перезагружать Webform после отправления и показывать онлайн -ово. То есть один из этих вариантов. Перезагружать страницу и показывать сообщение на этом месте для Webform это довольно-таки тяжело, потому что Webform может находиться где-нибудь внизу страницы, и пользователь просто может не увидеть это сообщение. Просто страница откроется сверху, Webform была внизу, Сообщение, соответственно, выведется тоже внизу. И пользователь может не понять, отправил он форму или нет. Поэтому лучше какие-то такие действия принимать, которые пользователю будет понятны сразу. То есть перенаправили на страницу, он увидел сообщение. Либо перезагрузили в форму, отобразились с message прямо в том же месте, через AJAX. И различные настройки для сущности. Это авторство. И есть еще настройка, каким методом отправлять, get или post. -ом. Я бы рекомендовал отправлять все постом, это правильнее. Get вы можете использовать для дебага, то есть get позволяет get в get-параметрах увидеть uh, все параметры этой формы Но Это удобно для дебага. Для рабочего сайта лучше использовать пост запросы Сохраняем. Я добавил confirmation settings. Отключил показывать уведомления. Теперь мы можем вывести веб-форму либо в блоке, либо на странице, которую мы создавали раньше для веб-формы. Чтобы вывести в блоках, мы просто переходим в управление структура схема блоков, заходим в схему блоков, давайте выведем веб-форму, например, в левой колонке. Давайте найдем SetByFirst, расположим блок, выводим веб-форму, Размещаем. И выбираем веб-форму. Обратные связи. Так, как не помню, связаться с нами? Связаться с нами. Отображаем везде, отображаем заголовок. Сохраняем. Давайте сохраним и перейдем на, на главную страницу. Вот вы видите веб-формах, которую мы создавали. Пишем какое-то имя, пишем телефон, пишем e-mail. И сообщение. Сохраняем. И нас пренаправляет на страницу, которую мы создали для Funke messenger Также давайте перейдем еще раз в форму Нам нужно настроить, можно еще настроить e-mail для. Нотификации. То есть, если пользователь отправил нам e-mail, мы можем прислать нотификацию пользователю, что мы получили ваш e-mail, и нотификацию нам, чтобы мы узнали о этом сообщении с нашего сайта. Итак, получатель. Уставляем, например, нас. Вы можете выбрать свой кастомный e-mail адрес. Отправляем сообщение. можете выбрать свое сообщение. Здесь с токенами расставить поля валис, кто отправил и когда отправил. Можно поставить все по умолчанию. Сохраняем. Это сообщение придет нам. И мы можем добавить еще сообщение, которое придет пользователю. То есть выбрать из элементов e-mail. email. Email кому отправлять? Выставляем отправлять из нашего email. Кастом боди. Спасибо, мы получили ваше сообщение. сохраняем. Итак, то есть получит сообщение мы получим сообщение и получит сообщение пользователь, который отправил саму эту форму. Давайте проверим. Перейдем снова на главную страницу и отправим в форму еще раз. Сообщение. Телефон. Давайте тоже укажем. Какой-то e-mail. И сообщение. Сохраняем. Чтобы проверить, что сообщение приходит, вам нужно перейти в Open Server. User Data. Здесь есть папочка Temp, И в папочке Temp есть папочка e-mail. Сюда отправляются все сообщения с сайта. То есть они не отправляются не в интернет, а к нам. В эту папку. То, что у меня включен этот FimDebug, добавились комментарии, но в принципе здесь все выводится таким вот образом. Без в этих сообщений бы не было. Но этот FimDebug позволяет посмотреть, где можно поправить шаблон для вывода вот этих сообщений. Мы когда будем разбирать верстку, мы разберем, что такое FimDebug, и как им пользоваться. И вот сообщение, которое подправится пользователь, который отправил веб-форму. Отлично. Теперь вы можете также еще добавить веб-форму на страницу. Давайте зайдем в содержимое. Вы помните, что мы создавали страницу для веб-формы. И теперь давайте выведем на этой странице эту веб-форму. Вот наши контакты. Идем в редактирование. И выберем веб-форму «Связаться с нами». Сохраняем. Давайте придем. На Страницы наши контакты. И вот новая форма. То есть вы можете выводить в форме как на странице, так и в блоках. Ну думаю, вы примерно поняли, как работает в форм Вы можете добавлять свои в формы теперь. попробуй добавить больше полей. Поставить conditionals на поля, чтобы выводилось в зависимости от одних полей от других. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. делать хороший сайт на Друпале.